По данным исследовательской службы BBC, а в частности такой исследователь как Тристан Ферн, рассчитал, что средний размер материала в медиа составляет от 2000 до 4000 знаков. И такой как раз размер статьи ⁇ это... Материал, который недостаточно длинный для того, чтобы дать читателю ощущение глубины, и в то же время недостаточно короткий для того, чтобы спровоцировать распространение и взять трафик. И это связано как раз с тем, что сегодня в мировых медиа редакции приходят к тому, к выводу, что есть смысл вкладываться либо в короткие форматы, либо в длинные форматы да, то есть то, что до двух 2000 знаков либо то, что после 4000 знаков. вот я бы хотела сейчас пустить микрофон да, и, и, и узнать насколько может быть не знаю да, э, тот кто хочет высказаться редакторы да и, и согласны ли вы с таким утверждением используется ли такая позиция в ваших медиа? Ну, покольки я тут сижу... А, нехто хотел выказаться, да? Я тут, я тут сижу побачь с Аллой. Вот эта вот формула BBC, да, и она вельми вядомая у редакторским свете. Вы можете уявить себе вот такую параболу, да? По вертикальной оси будут прочитания, а по горизонтальной час, який вы тратите на материал. И по вот для BBC наибольшая колькасть прочитаний, сперша, на вельме короткие экст идея пасля таки провал да мы тратим час или колькость прочитаниянию только падая постоянно починает расти и другая, другий пик до да, прочитанию и он ä, пропадая на ту и колькость матер... на ты материалы на яке мы тратим вельми шмат часу до на это то что я кажусь, 8ось ну мне кажется, что это введомдоо и что это працуя не ведают может, коллеги со мной поспрощаются. Да? Никто не хочет со мной спрощаться. Разыходимся. Дякую, что пришли. <свят> То есть на самом деле все равно все зависит от темы. У нас было много, даже если брать нашу аналитику, больших материалов разных спецпроектов, которые были не так уж популярны, и все вот эти вот трудозатраты на самом деле никак не оправдывали себя. И такое случается сплошь и рядом. То есть как бы мы ни старались, такое часто происходит. Так что это не, не аксиома, вот эта вот история. Да. Зависит от материала, да? Зависит от выбора темы скорее. Если вы угадали, тогда все будет хорошо. Ниже, от выбора темы, от заголовка и количество знаков не всегда вообще определяющее. Ну, если исходить из вашего определения лонгрида, то, наверное, большинство материалов на тутбая, которые не новости, являются лонгридами. Да? И 4000 знаков — это не всегда достаточно, да, чтобы написать репортаж, например, с места событий. Поэтому тут по-разному. От заголовка много зависит. Саша. Я? <laughs> ну, я могу сказать, я думаю, что тут может быть чисто арифметичная э, штука, потому что короткие материалы, их просто шмат, их читают, на их приходится наибольшая доля аудитории. Все ж таки, лонгридом мы не продукуем столько шмат, и аудитории их читаем меньше. Тут э, мае значение, напевно, для редакции, мы гэтым корыстаёмся, у Чартбисе есть такая функция, кольки человек застаётся на материале. Он, может быть, дико популярным, или человек там три секунды, и он только прочитал заголовок, и это все. А ты работаешь над лонгридом, и человек там застаётся на пять хвилин, например. Конечно это костной аудитории э, и я на працую але так конечно и теперь у цяпершний час короткие новины, материалы до да, 2000 знаков, 4000 знаков, это тое, что рухает меды, это тое, что дает вам трафик, и это тое, что дает вам аудиторию, якую после вы можете привучать, читать ваши долгие материалы, потому что не у каждого СМИ эта аудитория уже есть, вы не можете взять человека 40-годового, привести его там на симфоничный концерт и сказать ему, давай чувак, слушай, это круто, мы за тебя вырошили. Он просто, у него нема такой адукации, у него нема такого досвиду, он не будет это грабить, тому привучать Включение аудитории так само мая значение. Саша, на полнонаступной, Саша. Ну, на самом деле количество знаков это, ну, на самом деле не какая-то, не показатель того, что ваш материал будет читаться или не читаться, потому что, ну, в моей практике бывали и тексты на 35 тысяч знаков, которые набирали по 100 тысяч просмотров, и бывали, ну, такие же тексты, в принципе, с такого же объема, которые набирали 10 тысяч просмотров. То есть здесь я не могу вывести какую-то формулу, понятное дело, что есть темы и спикеры, которые более интересны аудитории, и темы и спикеры, которые менее интересны аудитории, и все от этого пляшет. Поэтому, ну и белорусская журналистика, как мы все с вами прекрасно знаем, она все-таки имеет свою специфику, отличную немного от мировой, поэтому ну, здесь тоже можно как бы долго рассуждать. Но ну, я скажу, что я абсолютно никогда не была новостником. И вот у меня нет вообще в моей практике, наверное, текстов меньше 10 тысяч знаков. Для меня 10 тысяч знаков — это вообще как бы слишком мало. Ну, то есть 15 хотя бы. А если это интервью какой то с очень интересным человеком, то вот 30, может быть. Ну, я понимаю, что это много. Но как-то мне даже когда на телеке работала, мне все время э, одергивали. Я работала в утренней программе, где считалось, что оптимально это 2-3 минуты хронометраж ролика. У меня мои рубрики были на 6, и я просто себя никак не могла сократить, потому что я считаю, что невозможно крутую тему выдать вот в 2 минутах в 4 тысячах знаков. Спасибо большое. Мы будем, кстати, дальше... А, Наста... Окей, okay. я просто хотела додать um, до того дадаю. Что такое Лонгрид? В нашем разумении, но ну, мы не лишьем Лонгридом то, что просто там больше за 4000 знаков. Но мы ну, не такими категориями разважаем про Лонгриды. Для нас это трошку иншшая тема, трошку иншш абсолютно подход раскрытия. И, ну, мы для себе вот Лонгридами называем некие спецпроекты, которые мы робим, да. То бок, ну, необычайный цикл материалов про белорусские паромы, например, где есть там видео, фото, разные герои, некая история эквивалентный грунт, на котором все базуется, то бок, ну это что-то большее, чем просто интервью, чем просто там репортаж, потому что ну, все зависит от ситуации, да, но когда есть что написать на 6 тысяч знаков, что это уже онгрид, то бок плюс 2 тысячи знаков и это уже онгрид, э, для меня это трошку дивно. Э, тем не менее, соправды, я захожусь с коллегами, что наибольший трафик это короткие новины, ну некие сенсационные, вот, сегодня, это топ-топ-топ. <laughs> ну возьгет это даёт трафик, не лонгриды, да, на лонгриды мы вернее часто тратим вернее шмат часу. плюс до за всего мне шмат сумнева, великие скепсисы до да того, насколько они читаются, да то бок, какие реально от соток людей да читают ну вот все 30 тысяч знаков так сумленно прочитал, не поглядел картинки там сверху до низу прогортал, типа о, прикольно прихожу, окей, классно попросовали, при этом ничего, как бы не взял же с того тексту и с той работы журналиста. Вот я веду, что тут боят отсочиваем это, я хотела задать питание снижения, мы просто это не отсочиваем, и может быть вы можете нам больше рассказать про то, ну реально, сколько людей дочитывают такие великие классные репортажи до конца. Может быть, Антону передам. Ну, мы отслеживали. Ну, я лично отслеживал не по всем спецпроектам, но вот у нас был шведский спецпроект про Швецию. И там я отслеживал прямо каждый материал ну, такая большая аналитика про, про каждый выпуск. И в целом они дочитываются достаточно такой ровной пирамидой. То есть там нет таких перекосов относительно обычных материалов то есть более менее крупных. То есть до конца дочитывают, ну, когда листывают, дочитывают, наверное, процентов ну, в среднем 60%. Ну это так, очень грубо, так на скидку без каких-то математических выкладок. Ну вот примерно так. И время на странице, у нас есть второй вот, ну, показатель, который мы измеряем, это время, которое пользователь проводит на странице. Это вот тоже все очень сильно зависит от темы. То есть если тема была в целом интересная, то есть ее читали много, там скорее всего будет этот показатель больше, чем в чем-то таком не очень удачном. То есть нет никакой такой золотой формулы. Тут все всегда зависит от кучи слагаемых и в первую очередь от выбранной темы. Я кажу, вогли не одной редакции займаться лонгрыдами и рабить великие спецпроекты, кали у вас нема инструмента, как вымирать свою аудиторию, потому что ну, вот у нас, например, стоит шартбит, и мы бачим просто по каждому материале, где человек спыняется, кали он проглядает этот материал, и какая колькость аудитории, даліствая его до конца. Вы можете лечить свой материал как бы, мега-классным, и эту тему крутой, и вся ваша команда молодцы, але люди спынились на половине, значит, ну, и он просто им не потребный. И этот инструмент вельми-вельми важный то и другие, инструменты, как раз таким инструмент, показники, які обязательные для лонгридов и для спецпроектов, это то, сколько человек проводит на этом материале часу. И часто в бывает, что люди съходят просто, ну, имгненно. Вы столько часу туда инвестовали, у вас пять человек проработали, они сделали фото, видео, текст, съездили куда а люди на, на, на это потратили одну хвилину. То вы потратили три месяца, а люди потратили одну минуту. Значит, все эти ресурсы были укладены неправильно, а инструмент это обязательно должен быть. Ну, я наоборот советую редакциям все-таки вкладываться в лонгриды, потому что ну, практика онлайнера, она показывает, что лонгрид — это то, зачем приходит постоянный читатель. В мире современных атичных трафиков, которые формируются иногда поисковыми системами и другими какими-то не всегда предсказуемыми факторами, Лонгрид — это то, что приносит медиа постоянную аудиторию. То есть постоянный читатель онлайнер знает, что он зайдет в 8 утра на сайт и увидит там 4 текста, 4 лонгрида, которых всего на сайте выходит в месяц порядка 120 вот. Что касается цифр, есть материалы, в которых у нас люди ну, проводят 8-9 минут. Да? То есть вчерашний мой текст про толочина в среднем там человек проводил 5.30 вот, ну, на этой странице. То есть… Ситуация, когда человек открыл и закрыл, ну, если рассуждать логически, то есть, ну, возможно, ну, здесь, конечно, может быть много факторов, но один из них, которым ну, грешат современные медиа, это кликбейтные заголовки, когда человек рассчитывает получить одно, но потом открывает текст и получает совсем другое. Ну, это ну, такой путь возможно ну возможно он правильный, возможно нет. Здесь я уже судить не берусь. Я, сказать, про вот этот инструментарий аналитический, который позволяет вам, если вы видите, когда отваливается пользователь, что-то там исправить. То есть на самом деле, если у вас пользователь он весь отправится, это какой-то косяк конкретно в этом материале, там, не знаю, какая мерзкая фотография, что-нибудь в этом стиле. Но такое редко случается на самом деле, потому что если мы говорим о вот этих материалах, на которых мы долго, над которыми мы долго работаем, как правило, они более-менее выверены. То есть они не случайные. И там вот такой какой-нибудь, ну, прямо откровенного косяка обычно не бывает. Поэтому там вот этот вот отток посетителей достаточно ровный. И в конце их остается достаточно много. То есть я вот такого в наших вот серьезных материалах, чтобы вот отваливались они где-то на каком-то таком ярком месте, я такого не помню. Это бывает в таких материалов, которые делаются быстро, когда там вот действительно какая-то мерзкая фотография, что мы в этом стиле добавить, что если говорить про тот спецпроект, то чаще всего это, скажем так, цикл лунгридов, да, которые выходят постепенно, и каждый, по сути, ну, к нему отношение, ну, такое, наверное, может быть более тщательное, поскольку это спецпроект, чем к рядовому репортажу там какому-то. Вот. Но по итогу он собирает примерно такое же число прочтений, да, вот благодаря вот этому вот в цикличном публикации. Я предлагаю сейчас перейти к блоку, такому механическому вопросу, к журналистам, и к редакторам, и главному редактору. Итак, как либо журналисты, либо редакторы, то есть как вы продавливаете вообще идею проекта, когда она у вас появляется в вашей редакции, кто принимает решение делать это, либо не делать, и, э, ну, наверное, мы начнем с этого, и потом будет отдельный вопрос по нашей Ниве, которая, в общем-то, из присутствующих, наверное, э, работает исключительно на механизме монетизации этих проектов. Я правильно понимаю, да? Или, да? Как, как журналисты пристают часто вообще или приходится заставлять их? Ну, я прихильник думки того, что журналисты – как это ромество ты кожный день приходишь на працу шукаешь новую информацию шукаешь для ее слова и выдаешь у эфир там на сайт и так далее вот все что ты зрабил а лонгриды — это не армяство уже это мастерство. да тому все журналисты хочу робить лонгриды. вот все абсолютно кто у нас працует, яны кажут дайте ці, там вот эта тема дайте дайте мне тему великую значную да вот мы будем пулицеровский материал писать после подадимся выиграем вольное слово и это будет только початок да вось э, тому уговорывать в принципе никого особливо не э, доводится З іншшая боку конечно что вынику оттрымливается склада наель пролечить да? и у принципе таких там шмат, Але, трэба, ну и доводится выбирать, потому что журналистов мало, а тем шмат. Ну и тут, конечно, сдираются косяки, про какие, ну прикладно такие, как казали коллеги, там у материалов бухиваются там месяцы, працы, тысячи километров там подороже у неких, да, а выхлоп, ну сдирается абсолютно невеликий, ось, прикладно так это у нас решение кое. Ну, мы в принципе на конту всех материалов раемся а ли опошни слово за мной. Ну я же главный редактор, ну что. У нас э, ну подход отличается в зависимости от темы. Да, если это просто тексты больше 4000 знаков, то это такая текучка, да, текущая работа, обсуждение на там, еженедельных планерках, каких-то ежедневных даже. Если речь про спецпроекты, то бывает, ну, уже несколько лет подряд мы обсуждаем там, в начале года, какие события нельзя пропустить, что вот, например, там, 100 лет БНР, и мы там, дело чести сделать по этому спецпроекту, да, или не знаю, годовщина Чернобыля какая-то крупная, и в таком случае мы понимаем, что мы это делаем. Вот, какие-то ну, журналисты приходят со своими идеями, редакторы тоже приходят с идеями, у нас большая планерка, мы обсуждаем, что стоит продолжать дальше разрабатывать, что нет. Какие-то идеи сразу отметаются, ну и потом определяемся с такими яркими точками, которые будем отрабатывать например в этом году обязательно да но бывает что еще там не знаю приходит фотограф в течение года с идеей давайте делать проект про молоко вот про то как приходит молоко и он появляется у нас там в, середи, в середине года да то есть это не то что мы планировали там задолго как-то заявляли то есть ну все по-разному принимает решение наверное главный редактор как-то это у нас Вместе принимаем. Uh -huh. вот Снежана правильно сказала, что у нас каждый год есть в начале года такая планерка. Тут вот уже много раз это сказали, но надо еще раз на этом акцентировать внимание, что у нас по спецпроектам принимаются очень разные вещи. То есть есть просто большой материал, который, ну, 4000 знаков, это он, не знаю, его даже делают люди, не замечая, что они, оказывается, спецпроект сделали. А вот такие серьезные там, мультиформатные вещи, где там будет задействована куча ресурсов, оно будет пересекать одно в другое. Вот это мы в начале года планируем, заразить график, и мы стараемся его хотя бы там, процентов на 70% выдержать. И вот в таком формате. И это вот вся редакция, сидя там на планерке там, несколько часов, выдвигая до этого предварительные идеи в Google Доке, потом мы все это обсуждаем, перевариваем, перемалываем. И вот так получается вот этот вот график больших материалов. Точно так же собирается потом команда. да, То есть круто, когда, если речь о спецпроекте, если в нем участвуют те, кто действительно хочет это делать. Потому что из-за того, что на сайте у нас очень много новостей, очень много текучки, если человек не хочет делать проект, то он в итоге его и не сделает. Но ну, потому что не потому, что он такой плохой, а просто потому, что времени не будет у него на это, да, он будет постоянно откладывать. То есть какая-то внутренняя мотивация должна быть, чтобы там по вечерам, по ночам что-то дописывать, доделывать. На эту тему тоже хочу сказать. Вот Паша сказал, что у них прямо все рвутся в бой. Это здорово, но у нас в итоге стало все не так. Сначала, может быть, все рвались бы, а потом оказалось, что вообще-то это долгая работа, и это надо много раз встречаться, это надо следовать графику, выдерживать этот график. То есть постоянно тебя будут пушить, где там, вот, давай делай, ты же подписался. Это вот коммуникация с другими отделами, это, многие не хотят коммуницировать с другими отделами, это с разработчиками те надругаться, ругаться, и вот это вот все. И в итоге люди как бы, ну его нафиг, то есть не буду этим заниматься, и остается, ну, конечно, много людей, кто хочет делать спецпроекты, но далеко не все уже в редакции хотят этим заниматься. Да, вот я присоединюсь к Антону, что на самом деле как-то у нас сейчас, если речь именно про наши спецпроекты, то прям иногда со скрипом набирается желающие, потому что работа, ну, это большой кусок работы. Да, и не знаю, у нас на прошлой неделе новость про Андатру в центре Минска прочитала 330 тысяч человек, да. Вот, ну. А про вот эту вот певицу, кто то которая умер, вот она, 900 тысяч человек, а спецпроект может почитать 100 или 200. Не, ну все ж таки, вот журналист, да, и он таки задает себе пытание. Для чего я пришел на этот свет, да? Ну для чего вот? вот я каждый день хожу на працу, да, и что я хожу, как писать новины про андатру в центре Минска, да? И вот, когда вот этот момент экзистенциальный приходит, да, то, ну все, человек, мусится, ну или ци, и он ён поворачивает в бок бокандатры, да, те, ну все ж таки у бок спецпроекта. Ну здесь еще какая-то э, середина, да, то есть есть люди, которые просто хотят писать репортажи, да, отрабатывать новостные поводы, развивать их. Не обязательно, что он только там какие-то, э, ну есть люди, которые просто за ежедневную работу такую интенсивную, и это тоже неплохо. Да, мне складано сказать, потому что у моей уж все пишут великие материалы, и все фактично занимаются спецпроектами. Я пазанудствовала трохи, як редактор, и при намси на редакторском узровне закликала б вельми мощно размежовывать то, что называется лонгрид, и то, что называется спецпроект. Гэта разные речи. Все ж таки лонгрид — это текст. И это текст может быть там и 20 тысяч знаков. Я, когда начинаю писать, я первый раз проверяю колькость там, тысяч у своих знаков. Звычайно, это 17 тысяч. Я думаю, вау, когда это все сколько. Кончится уже урештек. А, коли люди приходят, обычно я теперь обмежовую а, людей на 10 тысяч знаков. Любы репортажи, какие они пропоную, какие они пишут, где-то такой а, больше-меньше формат, а, на который мы теперь ориентуемся. Хотя у нас были там материалы по 25 тысяч знаков. Я помню, свой улазный текст, я писала про вучаниц а, тренера Кныша, какие там выступили в оборону Вольги Корбы, там 25 тысяч знаков. И я из его как раз-таки ни знаку не хочу выкидать. Теперь, хотя как редактор я настаиваю на том, что лю текст можно скорректировать нават вот э, гэта Талонгрид. Как э, журналисты приходят со своими темами решения, совершенно э, прямаю я. Конечно человек э, мусіць так сформулировать эту тему, к редактору было цікаво донести, вау, чем гэта закончится. Коллега, это не так. Ну все ж таки лепш за, за такие темы не браться и тем больше не укладаться о гэта э, як у Лангрид. Есть такое верми простое практикование, якое я раблю сама и якое я закликаю таксама рабіць своих журналистов. Я З, узела з пиччинга у документальных фильмов, это лохлайн, калі вы можете идею своего великого проекта, а любой проект великий, выказать у одном сказе. Калі у вас гэта отрымливается и вам после гэта цикава самому гэтым займаться, и гэта не просто огульные слова, не некая вялізная тема, значит, гэта варта браться, гэта варта там редактору своего отдела, и далее уже редактор может исти до головных редакторов. Как это обычно происходит? Я как журналист, да, тут в основном все редактора были. Я просто, вот, например, вчера буквально, я предложила Денису редактору имен, блещу, новую тему, я надеюсь, мы ее будем делать, я не знаю, как-то, ну, я думаю, что можно рассказать, в принципе, оно витало в воздухе все время. Меня очень интересует тема аутизма, инклюзивного образования и так далее. И вот это уже потенциально будет большой текст. Есть там семья, у которой есть ребенок с аутизмом, и у них очень большие проблемы с доступом в школу. Как бы на бумаге есть концепция инклюзивного образования. Вот это мы и хотим каким-то образом раскрыть. И То есть потенциально это будет много запросов, история, какие-то министерство образования и так далее, и так далее. Очень много героев, и тут уже все понимают, что это будет большой текст, но мне вроде сказали ок. Вот. Ну, то есть, и обычно у нас тоже это оговаривается, что там желательно 10 тысяч знаков, но как-то не получается, все равно, все равно не получается. И еще я хотела очень важный момент уточнить: насчет лонгридов, больших статей и спецпроектов. Это вообще три разные вещи. И если мы говорим о лонгриде, то вот мне, например, к сожалению, не доводилось самой писать. Я очень хочу. Но лонгрид это такая мультимедийная статья, то есть в которой есть и текст, и аудио, и видео, и там лендинг какой-то, да, и то есть все, все, все, все, все, все, все. Поэтому это тоже вообще какие-то другие вещи. Мы говорим в основном про большие статьи, наверное, все-таки. Ну, лонгрид и большая статья, наверное, это все-таки с большего одно и то же, а спецпроект это уже мультимедийная какая-то вещь. вот. Ну, ну ладно, здесь в разговор не об этом, я расскажу, как это устроено в онлайнере. В онлайнере лонгриды вообще появились, наверное, сразу же с тем, как сформировалась полноценная редакция. И запрос на лонгриды поступил от э, самих журналистов, потому что ну, любой журналист э, хочет, как здесь уже говорили, больше творчества, больше работы над серьезными темами. Ну, вот, э, с тех пор была сформирована какая-то сетка э, лонгридов. Они выходят э, каждый день в 8 утра э, в будние и выходные дни вот обычно журналист предлагает тему главному редактору. Мы обсуждаем ее. Если после наводящих вопросов главного редактора у журналиста еще остается желание спорить, доказывать, он спорит, доказывает. Если у главного редактора после этих аргументов журналиста не остается контраргументов, ну, значит, наверное, журналист сумел его убедить. Бывают такие вещи ну, по... Обоюдному согласию, когда и журналисту нравится, и главному редактору нравится, и все хорошо. Вот. Ну, темы, темы могут быть абсолютно разными. Здесь мы не привязаны абсолютно к количеству просмотров. Вот. Неважно, то есть набирает лонгрид 100 тысяч знаков. Но это считается такой, ну, хороший уровень. Значит, вот, вот молодцы постарались, 100 тысяч просмотров, вернее, простите, не знаков. Вот. Бывают тексты, которые там собирают действительно 10 тысяч, но редакция не хочет от них отказываться, потому что ну, это если тема крутая, вот ну и если она интересна какому-то определенному кругу читателей то ну, не стоит отказываться от этой темы, потому что ну, таким образом мы отказываемся от какого-то количества своих читателей, которые ну, ежедневно заходят на наш сайт, чтобы найти именно это. То есть, поэтому у нас регулярно выходят тексты Татьяны Орловой, про театр, то есть раз в месяц мы их сейчас публикуем, мы понимаем прекрасно, что это не будет какой-то бешеный трафик, вот. но у этих лонгридов есть своя аудитория, это люди, которым интересен театр, это люди, которые приходят именно за этими текстами на онлайнер. Вот. Поэтому ну, все, все зависит от того, кто пишет, как пишет и какова тема? Мне здаётся, что мы абсолютно не с того почали и нам требует присвятить несколько минут на значение лонг долгого артикула и спецпроекта. Но я выкажу свою думку, махчима кто-нибудь со мной поспорчается тебе дополнить. Мне здаётся, что лонгрид может быть и тысячу знаков и тысячи, и тысяч. Да? Головное прокмета Лунгрида ⁇ это мультимедийность, это собраность с великой количестью элементов разного шталту, которые з разных боков, те рассказывают историю, те показывают некую ситуацию, те подеют их и так далее. То бог Лунгрид может быть маленький или на распроцовку тех элементов, из которых он складается, можно на один экран, можно на вот поместиться, я не знаю, калета инфографикой выражена, да, Вось, идея часу и выселку. Великий артикул, но ну, так само, заразумело, например, артикул 10 историй белорусов, которые начали размовлять по белоруску, да, он не может быть маленьким, потому что там 10 историй, ну, треба 10 историй людей. он великий, у них шмат знаков, вот. А спецпроект а, – это некий проект редакции с кем-нибудь ещё, например, с каким-нибудь рекламодавцем, да, а, который имеет, ну, конкретно, мету взаимовыгодное сотрудничество, да, с метой там заработать гроши. Кали, ну, не веду, погодимся мы с этим тени? Я больше, что Александра там нечто хотела поделиться. Не, я не похожаюсь, конечно. Я не погаджаюся, потому что ну, есть классичное вызначение. Усё ж таки лонгрид это то, где способом восприятия и передачи информации является текст. У ангельской, у англомовной традиции это от тысячи, да, там, тысяч словов и так далее. У нас где-то по тысячах знаков мы лечим. Чаму э, гэта важно, саправды, потому что м, мы по-иншему просто будуем стратегию подрыхтовки, редакция будует стратегию подрыхтовки гэтых материалов и того, как она после будет их маркетовать, как она после будет пропановать их своему читачу. Может, у вас нема аудитории, которая любит читать. Может быть, это совсем молодая аудитория, которая любит глядеть видео, которая любит глядеть фото. Им пропановать текст, на 20 тысяч знаков, ну, это забойство просто, это на, на суперок ихным интересам. Может, у вас просто нема людей, которые умеют добро писать, это так само так бывает. Может быть, не варто просто мучить своих журналистов, которые выдатно умеют передавать новинки, але у них нема стыль, у, их нема, там, у вас нема у редакции литературных редакторов, а вот веду, что у онлайнеры, как раз таки выключная ситуация, у вас есть литературные редакторы. Так. А корректоры. Ну окей. У нас есть литературный редактор. Тому, конечно, лонгрид – это то, что есть, что есть текстом с таких классических прикладов. Вот, когда мы читали у Нью-Йорк Таймс расследование Феру про Вайнштейна, это классический лонгрид. То, что бо, Робис Нью Йоркер, наибольш большая расследований, у якее Робис Нью Йорк Таймс, это классические лонгриды. Там есть э, фотосдымки, с яны, алиены, ну просто структуруюсь гэты текст это вялізный объем тексту який вам тре успрымаать а, я ввоугле не люблю гэтага вызначения по- моему якраз раз таки у ан галламбонной этого гэтага няма и я згодна как раз таки спала что да гэта некие ну, некие мероприемствия, которое предпримает э, редакция, э, у метах там, не знаю, рекламных э, и так далее. Есть мультимедийная история. Это то, что складывается из разных шталтов контента. Это то, э, чем каждый из этих э, кавалков контента мусить быть самостоятельным. Он мусить рассказывать эту историю. Э, как бы абсолютно особенно от сих інших и разом яны складываются у проект. Ну вот, вот это два две такие штуки. Спецпроект я поднесла как раз таки да в ней я не знаю маркетинговые стратегии. Дяку, я погоджуся и хочу передать слово Настасе. В нашей Ниве на самом деле как раз построена работа на том, чтобы эти идеи монетизировать, да, то есть и спецпроекты. Условно мы их так назовем, да, большие проекты, длинные формы, они появляются, когда есть какое-то э, коммерческое партнерство, да, и я хотела спросить, как много идей вообще не находит партнеров, что вы с ними делаете и какие идеи, например, не нашли своих партнеров? Может быть, я сейчас скажу там два слова про то, как у нас вызначается, что мы будем, что мы не будем писать в редакции. Журналист приходит и про тему, например, великую так, я хочу поехать у такую-то вандрауку на два дня, написать про то-то и то-то. Ну и что делает главный редактор? Ей она оценивает, так. Ей на два дня тратит репортера, так. За эти два дня репортер мог написать четыре текста, которые там могу суммарно наберутся умовные 40 тысяч просмотров, умовно, верми, да той текст, какие он сам там хочет написать, тема может быть и классная, але, например, той максимум, який оценю, и максимум, какие главный редактор оценивает там, он собирает, ну, 15 тысяч знак, так, ну и все, и как бы математично все, верми, видовочно и разумело, так, на во, что тратить силы на то, что будет, ну, як бы неуспрнятой аудитории, так у тем объеме, в ки может восприниматься, там, э, звычайная репортерская работа, так студионная. Тамо, э, когда журналист хочет там на 2 три 4 дней выпасть из репортерской работы, ему трэба, ну, подтлумачить, пероканать, что, его текст, назвирая, там, великую колько из прольдовых, это будет резонанс, это будет, там репосты, грамадская значность высокая, то боку ну о том, что он будет запотребованным. А главный редактор, поскольку он каждый день оценивает на ведомости портала и читанность материала, и он выдатно, разумеет, вельми реалистично, кольки, какая тема соберет, прикладно уже там у головы, маючи заголовок, да, як, что это может быть с этой темой. Тому, ну, как бы все вельми прагматично але это вельми и рационально в наших умовах, Ну, поскольку мы продуцируем на великую аудиторию, для нас вельми важно, каб бы наши тексты были популярны. Когда мы видим, что некие темы не читаются, то, ну, наше решение не писать на этой теме, потому что, ну, на во, что писать то, что людям не треба. Тому, как бы все вельми рационально, все вельми просто. С а, этой причины есть классная махчимость у нас писать великие долгие тексты у свое там задовольнение по некоторым дзён гэта карной камерцыны потому что редакция мая из гэтага прибытки а для меня важна якас тексту як редактора наших всіх лонгридов, и ну и мы над гэтым працуем так вельмі долго вельмі пленно можем там неделями узгоднять узгаднять этой материалы, допрацоўывать и ну, тут есть сенс для редакции. Тут, да, мы отримываем за это гроши, журналист мае гонорар с тех грошей, которые нам платят Я ему не платят, ну, конечно, вся та же редакция платит, но тут есть конкретно закладенный бюджет проекта, сумма, которую отримает журналист, его гонорар. Журналист, фотограф, там, оператор, человек, который будет все это верстать. И все это сразу закладывается в бюджет. И да, звычайно, наилепше продаются долгие, классные, уникальные истории. Чему? Потому что ну рекламодателям свой там имидж, важно интегрировать приго свой бренд. И мы вот стараемся отшукать такие идеи, некие классные, какие лежа... не лежать на поверхности, так, что мы можем ну супер классно заработать и идеи будут выглядать ну выигрышно. Поэтому, конечно, да, всем буйным партнерам мы ми предлагаем миновидный формат спецпроектов, но мы, например, называем спецпроектами еще и такие циклы материалов, например, там белорусские героини, спецпроекты, это 12 слон про белорусок у истории ну, и в сучасности, какие там адметные, якими треба захопляться и гонориться. Мы называем это спецпроект белорусские героини. Ну, а это 12 лонгрыдов, внутри какого находится. Ну, вот для нас это зрозумелое значение. Тобак, спецпроект, это проект, это цикл. Ну, где есть шмач складников. Mm, я еще что-то не тем, что... Да, идеи. Uh, конечно, всем хочется как бы выбор. Тому, например, есть запрос от рекламодателя, мы ему предлагаем, например, 8, 9, 10 идей, какие у нас есть, для его. они могут быть очень близко для его быть, чтобы интегрироваться очень просто. Например, машина подороже. Может быть, что-то вельми далекое, типа Приорбанк и Виктор Мартинович, потому что Мартиновичу близкая Вена, и, и вот и так вот закрутить. Но это по-разному бывает. И уже рекламодавца сам вызначает, насколько он готовый адысти от прямой рекламы. То бок, насколько ему важно интегрировать конкретно свой продукт, а любой ему важный имидж, ну это для нас, конечно, наибольшая удачная справа, когда мы делаем то, что нам хочется, просто интегрируя туда визуально бренд. Ну хотя просто сделать приходится заверстать, панатыкать логотипы и, как бы, и классные, все задовольенные. И той, что не продается идеи, и какие у нас остаются, конечно, например, наш партнер набывает там два материала, семь идей у нас лежать у запаса. И у меня теперь, например, там есть великая течка с презентациями, и теперь они все гуляют уже по третьим, четвертым коле каждый год, переходят от одних до других, и, и поступово и оно все равно все продается. Потому что, конечно, когда абсолютно некий новый партнер из иншей сферы, то да, мы седаем и вот с нуля что-то там распрацовываем, а теперь уже классно, что есть такие напрацовки, которые, ну, как бы вечные, и они не стареют, никто не робит на те темы, на которые мы придумали, дякую Богу, материалы из наших коллег. Тамо пакуй, что крушто все это лежит, але оно лежит и периодично перезагрузка отбывается, Тобок, мы просто тут интегруем иные бренд, и здесь пробуем продать по новой. Ну, мне кажется, что это наиболее выгодно, потому что не хопись неких креативных сил у некой команды, кали, что раз каждому пропановывать по 10 новых идей. Ну, то есть, требует целыми днями сидеть и вот по 10 идей, 20-30 неких классных выдавать. Но мы все-таки не машины, мы люди, поэтому есть такая такая креативная стомленность, <laughs> назовем это так. Но я она все классно, когда вот так вот реинкарнуется. Дякую, великий. Я предлагаю переходить к блоку, который посвящен так как таковым ресурсам в любом смысле этого слова. И на самом деле хотела бы попросить наших спикеров ответить на несколько вопросов. Во-первых, насколько с вашей точки зрения дорого делать большие материалы? Дорого в смысле ресурсов, в смысле да, дорогих специалистов, владения какими-то специальными инструментами? Либо сейчас это не так дорого на самом деле становится. И как вообще происходит работа над материалом? По времени сколько это занимает от и до? И вот немножечко мы затронули да, гонорарные какие-то вещи. На самом деле, если вы журналист, и довольны ли вы гонораром? Отличается ли этот гонорар от того, что вы получаете? То есть, ну, как-то, есть ли какая-то компенсация дополнительная на эти трудозатраты, которые все-таки требуют? Да? И вообще, что мотивирует, если не деньги, и, понятно, идея ⁇ деньги, может быть, что-то еще. Я предлагаю начать с фланга онлайнера. Ну, насчет затрат. Затраты ⁇ это работа штатного журналиста и штатного фотографа. А у вас только а... штатники, то есть фрилансеры? Нет, у вас у нас... не занимаются... мы рады внештатным авторам, просто у нас ну, высокие требования достаточно к материалам. Вот, поэтому ну, бывает что внештатники они исчезают на стадии придумайте 5 тем. Вот, но ну, это самая популярная распространенная стадия для внештатников. Вот, бывает, что нас не устраивает качество разработки темы. Вот, Ну, такое тоже случается, от этого никто не застрахован. Но вот в зале даже присутствует одна наша внештатница, Таня Шуркевич, студентка журфака БГУ, которая с нами уже, ну, не первый месяц сотрудничает, пишет регулярно, пишет хорошие тексты, скромно улыбается. Вот. То есть у нас нет э, правила, что только штатные журналисты, но внештатные авторы получают э, гонорар штатных журналистов. То есть э, здесь ну, все по чесноку. Вот. Что касается того, довольны ли журналисты оплатой, ну, я думаю, что если бы были недовольны, они бы принимали какие мер... предпринимали какие-то меры. Вот. Зависит ли степень удовлетворенности и степень заинтересованности в лонгридах от размера оплаты? Ну, я думаю, журналистика это не та профессия, где все привязано к деньгам, вот, здесь есть какие-то личные амбиции, собственное желание развиваться, делать крутые вещи и ну, усовершенствоваться. Потому что ну, человек, который там может себя назвать абсолютным профи и дока в журналистике, который уже всего достиг, ему, вероятно, стоит уже менять профессию, потому что ну, это путь в никуда. Вот. Поэтому. А что касается вот ресурсов, именно. То, что зависит от редакции. Как много редакция вкладывает именно трудозатрат человеческих, каких-то уникальных специалистов в создание лангридов? Ну, смотрите, я же озвучивал цифры э, в самом начале. В онлайнере э, есть четыре раздела в каждом из которых работает в среднем по четыре журналиста. Они э, производят в месяц э, около 120 э, лонгридов. Хорошая цифра. Вот. Ну, выводы делайте сами. Спасибо. Мария. Я все-таки останусь при сомнении, что большая статья и лонгрид — это разные вещи. В том числе и потому, что большую статью, э, ну, я сознательно, например, иду, вот Саша правильно все говорил про амбиции, э, про желание сделать что-то большее, да чем там новости и так далее, поэтому мы сознательно это идем. Я, журналистика моя, не основная профессия, поэтому я в основном этим занимаюсь в нерабочее время, то есть выходные на это трачу, вечера, это довольно затратная история. Но вот э, надо было Гудилина пригласить, потому что вот он как раз делает такие вещи. А, вот та история с Приорбанком и с Белгазпромбанком. Бел да, да. У а, нас вот, Сергей и... был на предыдущих а, да. uh -huh. Вот Мы просто с ним это обсуждали, и вот он говорит, да, что это затратная штука, тут и, какие, и основы программирования, и дизайна надо знать, чтобы вот сделать настоящее, вот что-то подобное. К лонгриду. Ну, на статью ты, конечно, тратишь не так много ресурсов, потому что это твоя работа и работа фотографа. Если мы говорим про лонгрид, здесь уже может быть видеограф, человек, который верстает, делает сайт, дизайн, инфографики и так далее, и другие вещи. И вот это уже, уже будет летать в копеечку. Либо ты сам все это осваиваешь и делаешь, ну, либо нужно вот целую команду под это подключать. Это очень интересно. Вот я хочу такое сделать, но я не знаю, как пока. Потому что я, ну, как бы фрилансеру в этом смысле. А может быть, Александра нам расскажет, сколько вообще а, ну, максимальный человек может кон участвовать гэта, в это вельми затратно. Любая праца с великими форматами, починающая от лангрыда и навод от якостных репортажей означает, что тебе э, мусять, у твоим штате мусить працевать саправдные профессионалы. И Ты одразу уже аговорваешь с ними заробок. У нас працуют только штатные журналисты. И, конечно, месть такого профессионала, это уже затратно для редакции. Она уже уклалась у то, как этот человек дает. Я пришел. А, и когда мы говорим про лонгриды а, и про тексты, все ж таки э, лонгрид это история. Как я надеялась, добрая. Человек может, я ей разом со своими героями. Это великие э, моральные и психологические затраты. Я думаю, что каждый журналист, где там сутыкается, когда ты пишешь классную, классный лонгрид, это означает, что ты там за вот ваши кольки там 40 жителей проживают за один месяц. Я не что такое вот человеку соправды махши, а мы, грошима миграши э, это можно э, все купить, але я думаю, что вот несколько историй у месяца, конечно, человек может пережить. Это дорого, так само и у плане ресурсов, и для нас так само. Я лишу, что у нас каждый журналист имеет э, такую мету перед собой, амбицию разбираться, якраз как раз таки там при нам все учти, учти имелись как просто нечто априорное. Так само нас завжды рыхтовали, как мы володали всеми мультимедийными навыками, потому что мы выходим у поле. Это значит, что мы умеем фотографовать, мы умеем задымать, кали, это нечто экстренное. Але все одно, кали мы працуем над лонгридами и кали мы працуем над мультимедийными историями. Профессионализация там доведена просто, ну, до максимума. Фотограф робить свою работу, он рубит свою визуальную историю, видео Э, видеоператор, он робит свою историю. После у нас есть как бы, продусер, который сводит вот, все отмысловый код. И у нас есть а, особная команда э, социальных сеток, которая работает минавито над маркетингом великим великой истории, она их под каждую конкретную социальную сетку, чтобы она там гляделась и могла прочитаться. Потому что у нас иншая система монетизации, а у нас 60% графика, э, трафика идти социальных сеток. Это значит, что мы любой свой продукт мусим. распространять, на несколько форматов и на гэта так само э, на гэта так гроши, на гэта так само и на это так само есть специальные люди, которые умеют только это и занимаются только этим, то есть сидит за ушинкой, у она э, лепит это stories сторис э, что дня с ранку до да вечера и у темлику она переводит у сторис какие-то лонгриды и специальные проекты, тому конечно не каждая редакция может себе это позволить, это дорого на усих этапах и так само я вот закликаю не забывать про какие моральные выдатки, какие не все журналисты, которые работают над такими историями. Ну, я думаю, что люди, в принципе, задоволены. Ну, при нам все колены не соходятся, то так. Ну, да, это трудозатратно, как все тут согласятся, я думаю. Но э, мы постарались это все встроить в редакционные процессы. То есть, чтобы это не сваливалось однажды каким-то таким большим тяжелым грузом и останавливая работу редакции. Вот поэтому мы устраиваем эти встречи в начале года, когда мы как-то планируем для себя. А вот такой вопрос. Жить. Как в вот это состоит? То есть эти же журналисты, они на время освобождаются от своих рутинных каких-то обязанностей? Нет. То есть это идет параллельно? Параллельно, да. да. да, да. Нет, никто не освобождается, конечно. То есть это, ну у нас в штате много людей разноплановых. И, ну потому как я вообще занимаюсь инфографикой и э, все те так скажем, спецпроекты или там лонгриды мультимедийные, которыми я занимаюсь журналистами, они, как правило, все-таки мультимедийные, они все мультимедийные, то есть там не может быть только текста, то есть там будет много всего, там смешение форматов, и это долгое. И поэтому вот они э, так вот в течение года все делаются, делаются, делаются, и не останавливается ну, ничего, потому что все знают, что будет в следующем, что будет параллельно с тем проектом, который мы делаем сейчас. Мы знаем, когда мы их начинаем. Мы, грубо говоря, даже знаем, что вот через месяц анонсировано начало какого-то очередного проекта. И журналисты, в принципе, знают, что они будут в нем участвовать. Вот как-то так. И ну, насчет затрат э, трудоресурсов разных специалистов, да, это очень большие трудозатраты разных специалистов. То есть у нас, ну, в основном это штатные специалисты, то есть это и дизайнеры, и разработчики, и верстальщики, и редакторы, журналисты, и инфограф, фотограф, ну, все, в общем, эти люди, они, просто это их штатная как бы ставка. Вот, ну, иногда мы привлекаем фрилансеров, но это происходит как-то пожалуй, по инициативе этих фрилансеров и редко. Это такие случайные эпизоды. Вот как-то так. Снежана, а есть ли какая-то вот, система, возможно, если это можно озвучить, как если человек делает какой-то крутой текст, который вызывает прям волну, как-то ему какой-то коэффициент к повышению гонорара да. присваивается? Ну, на самом деле, сегодня здесь сложно, потому что мы настолько про разные вещи говорим, что как-то вот совсем тяжело. Если речь идет про тексты, например, которые выходят у нас там в рубрике «Экскурс». Да, то, что, наверное, то, что всегда больше 4000 знаков, всегда репортаж некая эксклюзивная наша информация. Вот. У нас существует такая система в начале недели, на очередной планерке мы выбираем материал недели. Да? Очень часто материалом недели может оказаться вот как раз текст из этого эксклюзива. Да? не знаю, лонгрид, не лонгрид, большой материал. А, вот, ну и это некая надбавка к обычному, даже не гонорару, к обычной ставке журналиста, а потом в конце месяца это выливается в некую Что-то вроде премии. Что-то вроде премии, да, если ты несколько раз за месяц твой материал, выбирали материал недели то вот у тебя что-то вроде премии получится. А, это если речь про такие текущие материалы, да, если речь про спецпроект, например, который ты ведешь, то в целом это тоже в конце может вылиться в некую премию, да, за вот эту вот сверхурочную работу, за способность, не знаю, объединить команду, найти какого-то эксперта, консультанта, да, иногда, например, у нас мы обращались к экспертам, когда готовили э, спецпроект по репрессиям там нужны были такие люди для того, чтобы, не знаю, найти базу данных подходящую. Да? Там, ну, просто иногда нужны эксперты. И это зачастую как раз-таки эти внештатники, да, которые иногда получают гонорары как раз вот за эту свою работу. То есть ну, очень разные подходы. Ресурсы, да, смотря… Я тут еще тоже оговорюсь, что на Тутбае спецпроекты редакционные чаще всего не коммерческие вообще в абсолютном своем большинстве. И тут мы, наверное, у нас есть вот отличие от коллег, да, спецпроект э -э редакционный чаще всего не коммерческий, но в компании в целом есть отдел коммерческих спецпроектов, который занимается как раз тем, что ближе к рекламе уже, да, скажем так. А мы делаем то, что, ну, Делаем журналистику, скажем так. Ну, это пожалуйста. разные журналисты, задействованы да, в этих да, редакциях. Да, э, но иногда случается такое пересечение. Например, э, у нас был проект путешествия по Америке». Э, несколько журналистов редакции 42, тут фотограф и еще наш региональный корреспондент путешествовали по Америке, писали такие журналистские репортажи. Э, там, при желании из них книга может получиться. Вот. Э, но это все было в партнерстве с Самсунгом, по-моему, да? Но, а, по -моему, да, по -моему. да та, там были у нас партнеры, вот, и здесь вот случилось такое смешение. Конечно, это было дорого, и редакция в одиночку наверняка бы такое большое путешествие не оплатила. Вот. Значит, можно еще, вот, смешение вот этих коммерческих и некоммерческих интересов. вот У Нашинивы все-таки потому, как это один, одна сущность, они могут продавать ну, все, что есть на продажу, как бы, вот все, что оно есть. А потому, как у нас есть выбор, мы тоже же пытаемся продать эти редакционные спецпроекты. Но они, как правило, сложные и там, ну, рекламодатель хочет больше. А он в то же время может получить это больше легко в отделе коммерческих спецпроектов, которые, как бы, больше делают нативку. И, естественно, как бы, ну, продают они их. Ну, и это нормально. Поэтому у нас вот редакционные именно спецпроекты, которые не подгибаются под рекламодателя, продаются сложнее, сильно сложнее, практически не продаются. Спасибо. Настя, вот, кстати, много рассказывала уже о том, как это есть, но вот mm -hmm. я бы хотела уточнить. Вот в то время, когда журналисты работают над каким-то проектом, они в то же самое время как и на тут buy занимаются своими основными или все-таки они освобождаются от нагрузки у любого ну коммерцийного проекта есть строгие дедлайны какиетре выконывать кросснос это коли дедлайн проз месяц окей может снимать зачем за угодно так ну я просто буду контролировать там как потребный час там мой менеджер атрымал э, готовый текст икен повинен паля будет там день 2 три кольки там заклад на те некалькіден сгоднять с клиентами и поля уже мы публикуем то бог параллельно, он может работать материалы. У нас э, большая, абсолютную большая наших лонгридов работают наши штатные авторы, у которых просто есть ну, квалификации, певные, компетенции, для того, чтобы как их написать. Если кто-то круто разбирается в истории, у нас лонгрид завязаны на истории, то відомо, что мы будем просить его, чтобы как он просто классно раскрыл эту тему, потому что никто, кроме него, не сделает. И нам на шмат, простей, на шмат больше выгодно э, дать эту тему нашему штатному человеку, чем просить к гости по замежиме редакции, потому что, во-первых, по за и есть пытание, насколько человек сможет дослать все по, по нашим стандартам, употребный там нам час, потому что с позаштатными авторами часто тяжко проработать, потому что ты не можешь их контролировать, тут и зараз, так, просто там не знаю, кто-то упомянул, что перестанет держать телефон, и от тебе доведется после э, разруливать все ситуации там с твоими клиентами, партнерами. Э, что я хотела сказать? по про кошты, что они вылечиваются вельми просто. Я, как человек, который працует с лечбами и с ценами, вельми теперь выразно бачить картину, и, например, на сколько раз больше коштует лонгрид, чем не лонгрид. А, например, уявим, что есть умовные, там 10 рублей, которые коштует журналистский текст. Лонгрид будет каштовать умовные там, 30, 40, 50 рублей, в зависимости там, от его складаности. Какие часы ему нужно будет потратить на это. Плюс додаем фото. Там есть еще 10 рублей, плюс добавляем видео, есть еще 20 рублей, плюс добавляем дизайн верстка, плюс там 30 рублей, плюс добавляем создание land page, есть еще там 10 рублей, плюс добавляем специальные материалы для социальных сеток, есть еще там плюс 10 рублей, плюс добавляем промо-материалы социальных сеток, есть еще 20 рублей. То есть э, сами понимаете, что стоит одного текста, вот просто можно выдать журналистский текст за 20 рублей, можно выдать Longread за 200 рублей. Ну, ответственно, как бы вот тут редакция начинает думать а ти треба нам хэто потому что одна справа коли платить рекламодалство и мы платим гонорары плюс платим податки с гонорара плюс еще что-то зарабатываем другая справа коли хэто платить редакция плюс редакция платить податки плюс хэто все как бы накладки для редакции так и думки про то чем жить как бы всем нам нашему коллективу потому питание лонгридов за все достается острый, и тому у нашей нивы позиция такая что чем складаньший проект тем больше мы заинтересованы утимкого его продать и кали супер Суперклассная идея мы идем до суперклассных брендов, которые мы видим, могут ее поддержать, потому что они так же сучасные, технологичные и имеют велизарные бюджеты из того, что они делают. Например, тот же Samsung. С суперклассными идеями мы идем до Samsung, потому что мы видим, что они крутые, и они могут это подтримать. Ну, например, да, с дорогими идеями. Но есть те, кому нужно просто что-то больше простое, кто не готов выкладать такие гроши, ну, такой информационный продукт. Ну, у нас нема позаштатников на Еврораде, там усел англиды робятся силами редакции. Вот то, что у всех есть гонорары, у нас нема и гонораров так само, у нас э, у журналистов есть Вот, это их крыху разбештве, а лео калены включают сумление. Вось, то, в принципе, все робится в им объеме и запланировано. А я дзе кнопка, что Я уключаю сумление, хорошо час от часу. Вот, э, изно уже я имкнулся вызвалить журналистов, которые заняты лонгридами от тякучки, али час от часу доводится, коли отбывается некая падея по па специализации. Вот того-то иного журналиста отрывать его и сказать, вот напиши хутенька на вину там, те что-нибудь. Что до да что, то ну, мы им кнемся придумлять и реализовывать такие лонгрыды, яке каштуюсь не шмат. У нас нема айтишника, у программиста у штате, это нас фильми обмежовывает, але ну не можем мы на те які у нас есть, найти человека, который проработал full time там в нашей редакции, убудовал бы гетел лангрыда и программовал бы их, да, вот, выйти на гето узрое, не реально фильм дорого, вот, але мы, например, мы можем себе позволить поехать, отправить трох человек у Лоио поглядеть, как там проходит день тверозости, да. Вось. В принципе, экономия на алкоголе, как минимум, тут отбывается, потому что набыть его там Вось. Ну, Но можно уявить затраты, например. А Это доехать до Лоева, вернуться назад, там прожить, ну, плюс некие суточные... Лоев далек. Но у вас журналисты сами и видео сдымают, и фото робят? Нет. У нас, есть, ну, у нас есть Роман Протасевич, который делает фото на узровне. У нас есть видеооператор, который снимает видео. Но я далекий от думки, что журналист может снимать видео на узровне профессийного оператора. Была такая гульня у конвергенцию несколько годов тому. Всем мы хотели навучить журналиста у всему одразу, вось, і экономить, и экономить, были крутые журналисты, которые умеют и у эфира вывести, и смонтировать звук, и сфотографовать, и апрацовать фото, и снять виды и адмонтировать, вось. это этого все ж таки наносит. Ну, ти человек гений, сопроводы, Вильми крутые, высокооплаченный специалист, вось. Ти все ж таки э, страты по якости отрымливаются видовочные. К нет, но все-таки специальные люди работают. Я предлагаю нашим спикерам ответить на последний, скажем так, пул вопросов, и тогда мы примем несколько вопросов из зала. Итак, пожалуйста, каждый из спикеров подумайте, что вообще дают лангриды для вашего медиа, или для медиа, на которой вы работаете лояльная аудитория, может быть, это какие-то личные амбиции, но мы понимаем, что есть какие-то журналисты, так называемые звезды, которые загораются после каких-то многочисленных ярких материалов, да, и что происходит с трафиками, если вы можете озвучить какие-то цифры. Вот, в общем, для чего? Ну, Уже сказали, что лонгрид – это статусный материал, які выклікая повагу ну, то бок есть ва ўсііх прыкладно аднолькавыя навины у нас у беларуси да такі парадак что калі на вина на нашей ниве про 10 хвилі на з'явится на харты про 40 хвіліно на евро там мы працуем и четыре разы поволе нечым харты Вось але э, сэнсу тым что воз гэты лангрыды э, ну ну не ветливо перадруковывать одного долгие крутые материалы ну и не это выглядать будет вельмі тупо да тому лангрыд это эксклюзив який дозволяє меды иметь свой твар який дозволяю выкласти некие позиции ну и статус трафик Час от часа -часу. это добрый трафик, часа часу час часа часу мы не угадываем, вот. Ну я еще вот мы, например, Но классные лишь бы час часу добрый, час от часу дрянные. Ну да, ну, а, але мы навод не вызначилися, что такое лонгрид? Тягометы размовы, да? Ну и как бы лишь бы, ну вот я могу сказать, что мы им кнёмся покольки мы имеем польскую редакцию, мы им кнемся робить интервью с разными крутыми поляками, да. И вот интервью с такими людьми, как адам Михник там и Яклих Валенца, и они читаются семь хвилин плюс, да, и яны вельми добра читаются у беларуси. Ну с чего я роблю выснову, что беларусам видать тикавые интервью с некими крутыми замежными интеллектуалами, зорками и так далее и так далее. Я не веду лонгрид, это не, вот, але, ну вот текст про Лоейо долго читался. Тексты такие, во читаются хорошо. Я задовольена тем, какие эффекты они дают. Я хотела бы показать вот вот этот вот материал, Марии, кстати, это к слову о том, что другие медиа не не чтобы не перепечатывали. То есть этот материал послужил, в общем-то, исходом исходников для того, чтобы многие медиа на эту тему хотя бы начали. И еще предыдущий, но после этого просто была серия материалов э, с экспертами и так дальше. Да. Давайте мы передадим Марии слово, да, сломаем немножечко очередность. Ну вот это наш последний материал, в котором мы объясняем, что, собственно, имелось в виду под социальной проституцией, что на самом деле это не, не, та, не та формулировка неловкая. да. А на самом деле есть сервисы во всем мире, которые помогают людям с инвалидностью решать вообще очень важную проблему. У многих из них нет личной жизни. Здесь очень много ссылок на западный опыт, там США, Канада и так далее. Но как бы, да, начиналось не с этого, а там у нас есть ссылочка. Ну, короче, неважно. Это было интервью. Да, я, это, просто был это, я просто хотела спросить вот. Ну, на нас э хорошо хайпанули. <связь> ну вот и что э ты, ты как журналистка, да, то есть э что, ты, что ты в этот момент, ты радуешься, когда перепечатывают э там? Вообще, ну насколько я могу понимать, у нас в редакции мы радуемся, когда наши материалы перепочивают со ссылками, понятное дело. Э другие медиа обычно это делает, по-моему, Сети Док. Чаще всего, вот, да, это исходник. В случае с интервью с Сашей Авдевичем я была, я была шокирована, да, наверное, реакцией, вообще реакцией тех, кто прочел. Ну, и если честно, то там материал, который там выдал тот же City я была тоже расстроена этим материалом, потому что, на мой взгляд, он был не объективен. Ну, это их дело. Но они сделали два материала даже после этого. Они сделали один с комментариями, и второй, по-моему, просто то ли передруковали, пере пере перепечатали. Но была волна публикаций что. в разных медиа, когда это просто тема, выведенная в публичное пространство, она послужила таким как бы толчком к тому, чтобы ее уже понесли другие медиа. Да? Хорошо. Ну да, на такие темы просто не говорят, но я считаю, что надо обязательно. Обязательно надо говорить. А насчет и еще очень важная история, конечно, про неловкие формулировки. Просто Саша на самом деле очень крутой герой, и для журналистов особенно, и вообще в целом это такой он настолько искренне и вот вот как есть, так есть, он и говорит. И, конечно, травля в соцсетях, она таких героев и вообще людей, которые говорят, как думают, она будет их пугать, и то есть они будут еще хуже соглашаться на интервью, на откровенность. Я даже не знаю. Вот эта дискуссия меня расстроила. Мы не будем сейчас как бы уходить уже в другую тему. Раз уже микрофон у тебя оказался, расскажи, пожалуйста, что тебе лично дают большие форматы, не будем называть это словом лангриды, любые большие форматы, да, что это для тебя, как для журналистки? Ну, на мой взгляд, это единственный, наверное, способ хорошо раскрыть тему, как-то ее проанализировать прожить, показать максимальное количество каких-то сторон этой темы, для меня вот это вообще крайне важно. Если ты видишь в этом свою миссию, миссийность какую-то? Ну, я бы так не стала называть, это очень как-то странно звучит. Но я считаю, что да, такие материалы должны быть, люди должны больше понимать о проблеме, больше вдумываться в эту проблему и как-то видеть как картину, Шире. А большие материалы позволяют эту картину видеть как бы, как бы сверху, как бы в более, более цельно. Это важно. Mm -hmm. а, то есть в, в четырех тысячах знаков или в двух минутах ты не успеешь вообще ничего сказать. Ты порежешь все, и ну, там не будет ни искренности, ни глубины, ни сторителлинга, ничего. Поэтому я, конечно, да, за большие форматы. Александр, наверное, может быть, несколько слов про трафик, что Ну, что... я частично уже говорю, что нам дают лонгриды. Это и наш постоянный читатель, который каждый день свой начинает информационный с онлайнера, открывает его в 8 часов утра. Это и творческие амбиции журналиста. Вот это и трафик, и имидж издания, потому что, ну, я думаю, что такие вещи, допустим, как вот наше расследование про масло, Кстати, они напрямую да, вот вы влияют. Вы можете потом посмотреть спецпроект. Да, то есть это целая серия публикаций, но ну, мы же все сейчас смотрим сериалы, и вот мы такой тоже сериал решили сделать с продолжением. То есть это человек, который остается с нами и читает каждую новую серию. Это мы считаем важно. Так же, как любой цикл каких-то репортажей, объединенных одной какой-то сквозной идеей. Вот. То есть какие-то вещи, которые у нас происходят циклично, это, допустим, и тексты Дариуса, который ну, можно назвать человеком-брендом, да, которого читают. И, то есть даже ну, то есть, ну, спасибо, Дариус, это такой ну, микрошутка микро в онлайнере. То есть, это хороший, хороший текст, под которым могут перепутать авторы и написать о спасибо, Дариус, как всегда, и познавательно. Да. То есть, ну, к количеству просмотров, то есть к КПИ журналистов не привязано. То есть, там совсем другие бонусы предусмотрены. Это, как правило, тоже ну, какие-то лучшие тексты месяца выбираются, за которые человек получает премию. Вот, это может быть и текст на 15 тысяч просмотров, а может быть текст на 200 тысяч просмотров. То есть, самое там, ну, были, были тексты на 800 тысяч просмотров у нас. То есть, ну, все очень по-разному. И, ну, нельзя сказать, что вот в эти ванглиды мы вкладываемся, потому что, вот, исключительно потому, что они читаются, да, а вот в эти форматы мы не будем вкладываться, потому что, ну, блин это же никому не интересно. Я тоже уже объяснял. У каждой темы, если она действительно хорошо проработана, есть свой читатель. И есть абсолютно нишевые категории читателей, которым интересны определенные темы. Я прекрасно понимаю, что когда делаю интервью с нашими доблестными бойцами белорусского рока, их не будут читать сотни тысяч человек. Но... Но, как мы считаем в редакции, это все равно очень важно, и мы достаточно мало в крупных медиа пишем про белорусскую музыку, и эту ситуацию нужно менять, потому что это, ну, это такая вещь, на которую нужно стоит обращать внимание. Спасибо, у нас да вообще с музыкальной журналистикой проблемка. Александр Колева. Ну, я не буду повторяться, потому что, собственно это и трафик, это и стало читать, это и статус, но ну, и, на самом деле, это и авторитет для меды, как для структуры, потому что, конечно, коли ты робишь вот такое расследование, как робить э, онлайнер про аллейти, любое другое расследование уже до тебя будут прислушиваться, даже на уровне державы, на уровне чиновников, как до человека, который разбирается в этой теме, который может заявить про Е ⁇ свое меркование, который может просто забить. Э, за собой. тому это, конечно, вельмі важно, но это я еще и развито такой творчей индустрии, як журналисты, вот. Алла а, а казала уже про то, что у нас зорки, но у нас все журналисты, которые пишут э, лонгриды, это зорки там и Олесь Пелецкий, Антон Трофимович, Игорь Корнеев, это люди, которые работают под своими именами, яких познают, ведают, чего от них ждать и ведают, что это как будет высокий профессийный э, узровень. Ну, для нас, как и для всех в мире платформ, конечно же, это в первую очередь лояльная аудитория, авторитет, узнаваемость, свое лицо. Ну, это, как бы, можно сказать, любой присутствующий здесь это как бы аксиома. Вот. ну, помимо прочего, на спецпроектах можно пробовать обкатывать какие-то бизнес-идеи. То есть, допустим, если вы там планируете не знаю, сделать какую-нибудь рассылку или новый раздел, вы же можете вложиться в один какой-то большой спецпроект и посмотреть на метрики. Пронаблюдать интересы. Интерес да, интересы, да. любые все остальные метрики, которые могут вам потом помочь. И вот то, как сказал Павел, про какие-то темы, которые могут всплыть, там большие интервью с польскими какими-то значимыми людьми. Вы тоже можете это узнать благодаря каким-то вот таким пробам. То есть может вложиться в что-то одно, пусть большое, что потом распространится на не знаю, на серию, на раздел, на рассылку, на вот это. А еще для нас, вот, работа над спецпроектами, как ни странно, дала такую способность разных частей компании лучше работать друг с другом. То есть у нас, вот, допустим, есть редакция и есть технические специалисты, которые работают не на редакцию, они работают ну, на весь большой комплекс тутба и около Тутбая. То есть там программисты, верставщики, дизайнеры, все вот эти вот ребята. И между ними раньше на самом деле коннекта было не так много. Они, ну, это сложно понять друг друга. Там через одного человека, он как такая маленькая вот это вот в песочных часа, смычка, а, когда мы стали вместе работать над всеми этими вещами, намного более стало вот это общение простым. И а, стал не только один как бы, вот этот вот человек, который переводит с языка на язык, стало много связей. И внутри редакции мы стали намного более внимательно и последовательно относиться к процессу работы. То есть это уже не какой-то хаотический такой э, разношерстный, ну, не знаю, что-то такое непонятное. Это уже более четко выстроенные структуры и процессы. И вот это, вот, ну, такое, мне кажется, большое, большое приобретение после того, как мы начали разрабатывать такие вот серьезные спецпроекты. Ой, ну я тут соглашусь со всеми вообще с Антоном соглашусь, да, наверное, вот когда мы стали работать над спецпроектами, очень прокачались и внутри, не только во всей компании, да, но и внутри редакции такое умение работать в команде, да, стало интереснее это, потому что чаще всего работа над обычным там, большим даже репортажем это журналист, фотограф, да, максим, максимальный Команда, потом фоторедактор возможно вот работа над спецпроектными материалами чаще всего подразумевает участие там команды, которая шире, инфографа, возможно, какого-то эксперта еще, планирование такое. В, в, в какой-то момент начинаешь ловить от этого кайф. Да, когда вот ты, ты проходишь через разные этапы, и потом в итоге что-то получается э, клевое. Вот. Э, ну да, наверное, есть какое-то внимание еще извне. вот Когда мы делали проект круга э, Светка а, возможно, она не дала нам каких-то диких просмотров да и не дала э, каких-то денег да это некоммерческий был некоммерческий проект вот, но там министерство транспорта не знаю департамент по авиации говорили да мы читаем смотрим пойду смотреть что там у пилотов и белорусских да круто что вы это делаете ну то есть какой-то такой вот момент ну плюс мы там во время кругосветки, придумывали, как сделать эфир из воздуха, да, например, как как пилотом выйти в эфир сделать такой вот необычный онлайн. То есть каждый раз появляется какой-то вызов, которого не было раньше, да, нет при работе над обычным каким-то материалом текущим. Все. Я возвращаюсь до того, что Паша сказал на кону Мы верьми радуемся и тешимся коли то есть там переруковые наши материалы. Мы закликаем, гэта это рабииз, это верьми классно. Но что для нас так самое верьми важно, кабинеты, еще переруковались по белоруску, потому что для нас мова, какая каштовность, у нас все связано вокруг наших каштонностей. Вся наша аудитория, она объединена агульными каштонностями, так, они а там узрос, там те, с чем Поэтому для нас это верьми важно. И мы так само смотрим, например, какие классные спецпроекты, как поширение ну белорусской мовы, как просовывание наших коштоностей у у больш широкие массы, скажем так, так. А, это как ну, такая подиака для наших читателей, для которых это важно, Я хочу читать материалы сбдуванные на наших агульных коштоностях. Еще расскажу про коштоности. А, тому это вельми классно, но ну, во всех сенсах, так. Так это часам потребует мне, ну, на шмат больших намаганий, але это важно работать и это имидж редакции и некий твар, имя бренд и ну, это то, что потребно для того, чтобы основать и сегодня и завтра и будувать некую нашу гоульную будущнюю. Про трафик ничего. Про трафик. Окей. Okay. <laughs> um, есть очень классные идеи, которые стреляются. Например, я дослала Алле. за минулый год самый наш популярный Лонг Хрид, это про Наполеона Орду. Um, и он собрал 60 тысяч прочитантов. Для нас это шмат, мы много, и с другими нашими лонгридами. И снова получилась такая лечба, за чего? За того, что это было абсолютно что-то новое мы такого ранее не работали вернемся матрас шара в социальных сетках ну с захопление, что мы все ж таки это сделали есть еще ес один приклад вернее классного поспешного нативного лонгридах это наша вот я уже сегодня сгадывала паромы паром про змора Геродота назывался первый материал этого цикла и вот тади снова уже за кое того что это было что-то новое, what is там фото the other thing is that the то thing is that the other thing is that the other thing is that the other thing is that the other thing is that the other thing is that the other thing is that Можем, что thing is that the other thing is that the что на Материалы мы часом первый выдаем, по несколько разу запускаем у соцсетки, с ножек объемов добирали их эти прогляды, потому что ну, каждый день все-таки новая аудитория может приходить и для нас важны воняковые личбы. Поэтому мы с ними так само, над просовыванием часом работаем, но ну, на шмат больше, чем за репортерскими материалами. Но ну, из ножек, поскольку это уникальная наш, наша работа, уникальная, то мы стараемся не забывать и периодично ее поднимать, показывать, что вау, круто, мы это сделали, мы классные. <laughs> Похвалите нас. <связывая> Дякую, Велики, и большое всем спасибо, что вы пришли. Я хотела спросить: а кто сегодня первый раз в пресс клубе Поднимите, пожалуйста, руку. Вау. <связывая> Хорошо. А есть ли у публики наши какие-то вопросы? У кого. Это тот же самый человек, между прочим. Вот. Пришел и сразу пытание а, задаю. Нормально давайте это... сейчас я дам вам микрофон, и вы просто представьтесь: а. Ага. По Алла Аланисель микрофон. Ну, я можно сказать, что Лонгрид дает, конечно, связи. Ой, я веду этого человека. А да, Лонгрид дает а? связи, да. Коли мы поехали до Мати 328, и они в уголе недоверливые, но да? мы поехали на голодовку, там они поглядели на эту нашу журналистку, на Марью Вайтович, и далее уже, после, они сами начали давать ее сюжеты, рассказывать. так как устальовываются иншие стасунки, чем когда ты пишешь репортаж на вину. У принципе, Снежана про это сказала, когда рассказывала про увагу Департамента по авиации, до проекта кругосветка, например. Да, то бок устанавливаются больше доверливые, больше глубокие связи. Но это так само движение лонгриды, а теперь вопрос. питание. Э, Закуй, Дима Горов, я Билсатовец. У меня такое питание, коллеги, кто может, кому не поделитесь, как ля, ласка, як отбывается у вас, как ты вытворши процесс от идеи до кончательного ужо лонгрида, либо спецпроекта. Коли умовно кажешь, идея на Лонгрид генеруется, я так брытко скажу снизу, то бок от а, журналиста, что он робит, он идёт до редактора, кто лишит гроши, сколько это будет каштовать якогось вот это ланцужжок проходит, не ведусь, может у вас у когось ці, у редакции идеи генеруются на планёрках, ці на неких сустрэчах. такой. У нас отбывается вельми по разному Есть девчины-редакторы, которые лечить гроши. Ну, это, в принципе, все. Тобок, ты мы приносим журналисты, ты мы приносим редакторы и, и так далее. Тому ничего конкретного отказать на это питание не могу, а лекали, коллеги могут, может. Ну, ты снова уже у Радоя Свобода есть целый отдел, который занимается лунгридами. Команда, я так разумею, стала, працует над такими спецпроектами. Это так само шлях. Кто хочет отказать на питание митера? Я просто протягиваю сказать, throz... потому что я працую <г levels> на раду, и когда <говор> я молчать, я могу забивать эфир как-нибудь, да? и ну, <говор> Может, вы думаете? <говор> <говор> я тебя rápido... буду все время приглашать. <говор> <говор> <говор> <говор> <говор> У нас тогда все время будет звуковая дорожка идти. Звуковая дорожка уйдет далеко. Коллеги, Змитер трошки там позднее пришел, мы в на начале трохи говорили про это, Али, кто хочет для Белсата свой опыт передать? Так, Снежана. Я предлагаю тогда да, послушать опыт Тутбая в другой транслитерации, а потом мы просто пообщаемся свободно, скажем, у нас есть полчаса времени. Да, может, да. Ну, никто руку не поднял. Конфиденциальные, да. Появилась у кого-нибудь появился вопрос. Ну и по-моему, мы так подробно сегодня проговорили какие-то вещи. Но в принципе, если у вас какие-то личные вопросы, наши спикеры пока будут одеваться, пить чай. В общем-то общаться. Вы можете их изловить и у них все-все расспросить, конфиденциальные и нет. Вот я благодарю, что вы пришли, когда еще светило солнце. Да, уходим мы уже в ночь. Спасибо большое.